О, привет, я Мешков. Этот урок ориентирован на новичков. Он будет несложный и легкий, если вам нужно смонтировать какой-то маленький проект, видеоотчет, какой-то корпоратив, домашнее видео. И так далее. Если же ты шаришь достаточно хорошо в этой программе, то переходи на мой канал, смотри мои прошлые видео. В них очень классные плюшки, которые ты вряд ли найдешь вне моего канала. Если найдешь, то через годик, через два... Я их долго искал, долго собирал. Для того, чтобы поделиться с тобой. Просто потратить 5 минут, и ты удивишься, как улучшится твой скилл. Их 10 штук, обложки одинаковые. Заходишь в описание, переходишь на Google Диск, ссылку, и скачиваешь халяву. Если ты так же, как и я, затянут с головой в это безумное безумие, то, блин, поздравляю. Как уже я говорил однажды, я не претендую на звание гения кино, я просто делюсь своими знаниями и подкрепляю, соответственно, их разговором повторением, действием. Определенного сценария у меня нет, но я постараюсь войти в ваше положение и показать, как работает тот или иной элемент и тому подобное, как работает программа. Поэтому присаживайся поудобнее, мой друг. И поехали к практике, уже руки чешутся. Итак, вы скачали данную программу, видите окошко вот это перед собой. Если же у вас ее нет, пишите в комментарии, я поделюсь. Вот, вы видите эту программу. Перед вами, значит, список прошлых проектов, которые вы можете открыть. Я редко им пользуюсь, поэтому так. Вы можете открыть проект, перейдя по поиску, так сказать, или же создать новый. Сверху вы пишете имя. Находите расположение этого файла. Куда вы будете сохранять проект? Я уже сохранил проект. Вот как выглядит большинство моих проектов, которые я создаю. Аудио, видео. Out это вывод, ну что-то типа результат, готовое видео. Пик картинки. Project проект. В этой папке будет храниться кэш. И сам проект, это очень удобно, чтобы вот здесь не, не болталось. И VFX это типа какие-то видео приколы, какие-то эффекты, блики, вжухи, пуки, муки, дуки, даки, наки, да, занесло. Выбираем этот, эту папку. Эти вам не нужны, здесь сохраняется весь кэш. Если у вас вдруг не, не та папка выбрана, вот Project, о которой я говорил, вы можете найти ее вручную, выбрать папку Project, и все будет готово. Мы нажимаем ОК, OK, а я нажал э, Отмена, потому что я уже создал проект. Итак, скорее всего у вас будет такой вид. Куча всяких непонятных рамочек, окошек, но я всегда учился слева направо сверху вниз поэтому это пока упустим домик это тоже окошко которое вы уже видели первое project в project вы, вы вставляете видеоматериал аудиоматериал в общем папки это обязательный процесс. Вот эта кнопочка New Bin. Мы создаем папку. Ставлю землю перед видео, чтобы эти папки были сверху, чтобы они были доступны мне. Папка. Аудио. Так, у меня периодически выключается камера. Буду бегать. Секвенция это наша. Рамка, наш проект, наше основание. То, что будет лежать на таймлайне. Я создаю папку. Pictures. Картинки. Итак, у меня в папке видео есть некоторый материал, который я хочу смонтировать. Я переношу в созданную папку видео. Или же можно перетащить сразу папку. И тогда в самом в самой программе не надо будет создавать папку видео. Перенесется программа, ой, перенесется папка с видосами уже. Немножко подождем. Компьютер у меня не сильный, но работает. И это самое главное. Вы можете поменять э, вид для того, чтобы видеть. Ваше видео. Для этого немножко подождем. Вот я нажал эту кнопку. И вы видите первые кадры. Да, самые первые кадры вы видите здесь. Чтобы просмотреть, вы можете просто перенести мышку в начало какого-то видео и ввести в правую часть. Очень удобно. Но я очень привык работать в таком виде. Нажимаю дважды по видосу и мы видим в source мониторе, то есть предпросмотр какой-то файл. Чтобы вырезать кусочек, смотрите внимательно, есть у вас два, две такие вот рамочки, которые называются mark-in, mark-out. Или же горячие клавиши и английское и о. Они рядом находятся. Это я нажал и О, а вот маркерами. Если мы перетащим видео отсюда, вот я нажимаю, и мы тянем с видео. Перетянется на таймлайн и видео, и аудио. И создастся секвенция с разрешением нашего видео. Чаще всего я так делаю, чтобы не заморачиваться, вот она создала секвенция, чтобы не заморачиваться с созданием секвенции, узнавать какое разрешение. Ну вот мы можем посмотреть в видео информацию, где-то там глубоко находится видеоинфо, сколько пикселей. По ширине и по высоте 1920 на 1080 и 23 24 кадра в секунду вот мы перетащили файл в начало с аудио и с видео это мы перетащили source монитора пока что нам не нужны бабки окошки media браузер мы его закроем маркеры не нужны аудио клип миксер не нужны это тоже не надо пока мы просто э, начинаем резать основу основа монтажа это нарезка правильно же давайте для удобства все-таки выберу вот этот режим Если у вас слабый компьютер, здесь вы можете поменять качество отображения. У меня стоит 1,4, так компьютер не самый мощный. Я хочу вот это вот выбрать. Чтобы, значит, вот мы можем перетащить только видео, draw video only, Ctrl-Z отменяю, или же аудио. Drag Audio On. Если мы хотим горячими клавишами перетащить, мы нажимаем U. Это стрелочка вправо. И она встает после, первого, после нашей первой вставки. Встает вот и все. Это очень удобно, когда время ограничено, нам надо быстрее монтировать. Мы выбрали какое-то видео. Клавиша И, клавиша О и стрелочка вправо. Клавиша И, клавиша О, стрелочка вправо. Найдем какую-нибудь песенку. Не забываем все раскидывать по папкам, чтобы вот так не валялось. Секвенцию переименуем в урок. Музыку кинем в аудио. Мы можем также, как и видео, открыть аудиодорожку и посмотреть его в айформу выбрать где начало где конец и вставить вот я перетащил ползунок или же он по другому называется не помню как так перетаскиваем можно сразу перетаскивать с проекта на таймлайн вот так мы перетащили И что у нас получается? Звуки я сделал меньше. Муд мы отключаем дорожку, аудиодорожку. Соло играет только определенная дорожка. Я хочу сделать видео под бит. Для этого два раза нажмем на дорожку, чтобы увеличить ее. Тильда ее увеличивает рамку. Очень полезная вещь. Итак, я хочу удобно работать, чтобы мне ничего не мешало. Для этого повторяйте за мной окна можно перетаскивать окно секвенции я хочу сделать вот так вниз мы потянули прилепили вы видите зеленый выделяется элемент при, прилипания. инструменты я привык держать справа и аудио waveform вот форму также справа плюс их про программ расширим ну так чтобы было видно наш таймлайн если вы хотите добавить эффекты или что-нибудь еще переходите в, в окно windows во вкладку windows и вы видите здесь разные всякие функции. Чтобы набросить эффект, я выбираю эффект. Shift плюс 7. Вот они появились. Я привык прилеплять их сюда, справа, к стеночке. Это удобно. По крайней мере для меня. С опытом если вы хотите монтировать много, если вам это интересно, вы все сделаете под себя. Я хочу, допустим, набросить эффект кроп, чтобы сделать такой киношный черный полос сверху и снизу. Я нашел кроп, перетаскиваю сюда, посмотрите как поменялся значок Fx. они все были серые, значит не без эффектов, а тут появился значок, если вы случайно вот так двинули, Ctrl Z, не проблема, все исправится. И что, как мы, как мы сделаем, блин, crop? Конечно же, перейдя во Windows, эффект control найдем. Вот, пожалуйста. Чтобы сделать crop, мы переходим в эффект control и крутим вот эти цифры. Смотрим, что значит, что они значат. Left режет слева. Вот эта кнопка возвращает все назад. топ сверху. Right справа он слева. Примерно по 10 сверху и снизу сделаем. О, видите, как преобразилось. Итак, посмотрим, что получилось. Кадры должны меняться где-то через 3-4 секунды. Чтобы переместиться на 3 секунды, мы нажимаем здесь на циферки 300. 3 секунды. Чтобы не трогать аудиодорожку, мы можем поставить замочек и двигать это вот так. Потом выделять все остальные двигать. Видите, как примагничивается один элемент к другому. Это потому что работает э, магнит. Если мы его уберем, ничего не примагничивается, кемороя добавилось. Поэтому нажимайте обязательно клавишу S. У меня клавиша S это delete. В дальнейшем я расскажу про редактирование горячих клавиш. А горячие клавиши, как вы знаете, очень ускоряют работу. У меня магнит стоит на 1. Вот мы примагнитились. Или же можно другим вариантом по-другому поступить. Мы 3.00 переместились на третью секунду. Это так. Можно можно так, а можно под музыку, например, делаем соло. Ну, тут не басистая, а обычная мелодия, да? Классика. Поэтому можно и все-таки на третью секунду. Зажатым. Альтом мы выделяем все элементы зажатым, ой, зажатым контролом. Мы можем делать вот такие вещи. 6.00 Или же вот так перетащим прямо сверху. 10.00 Да, тут музыка ни к чему Запись камеры нам ни к чему Вот мы сделали простенький монтаж А вот тут например Я хочу сделать реверс то есть э, в обратном порядке видео чтобы они так камеру приближаются они такие хоп нажимаем правую кнопку по этому, по этому элементу speed duration галочку reverse speed что у нас получилось круто в обычной раскладке Premiere Pro вы видите данные вкладки сверху. Обычно я ими не пользуюсь. Они только мазолят глаза. Я создал свое рабочее пространство. Их четыре штуки. Первое. куда-то улетел вот как я вам и показывал секвенция здесь таймлайн внизу project с эффект control сверху это основная сборка здесь я собираю библиотеку так сказать нам надо плавное появление музыки и аудио нажимаем на стык правой кнопкой мыши Apple Default Transformation. Появилась какая-то коричневая штука. И смотрим, что получилось. Плавное-плавное появление. Мы можем его регулировать. Переходите к этому стыку. И тяните влево-вправо. Хочу, чтобы побыстрее. вот Также с аудио. Правая кнопка мыши. Apple Default Transition можно еще плавнее сделать здорово если я хочу вставить какую-то картинку находим нашу картинку переносим на вторую дорожку нумерация дорожек вот в 1 наше основное видео в 2 в 3 чтобы увеличить количество дорожек мы можем выделить какой-то элемент если у нас нету забитых вторых третьих четвертых дорожек нажать alt и стрелочку вверх мы тянем вверх и создаются дорожки делают обычно я так так на вторую дорожку мы закидываем этот элемент хочу сделать его поменьше для этого перехожу в эффект control и scale и увеличиваю или же вот так тяну влево-вправо или же пишу своими ручками было 100 вот вы видите 97 примерно 100 как выглядит ставлю 70 или лишь но обычно это в самом конце вставляется как сделать простенькую анимацию чтобы допустим этот значок плавно появлялся за это отвечает функция opacity прозрачность обычно в программе стоит уже часики мы их убираем и меняем прозрачность все просто чтобы сделать плавное появление мы ставим обратно эти часики Появляется, видите, такая штучка. Это я перетащил в начало. Его немножко передвинул. 100, как вы видите, это максимальная его ну, видимость. 0, соответственно, мы его не видим. Я перетащил чуть дальше вот этот ползунок. Поставил 0. И что мы наблюдаем? Исчез. Прикольно. Если я хочу поменять его движение, например, я хочу, чтобы он появился снизу в центр, вот за это отвечает Position. Эти значения говорят о том, что наш значок находится в центре. Мы ставим ключ, вот я нажал на секундомер, появился ключик. Перетаскиваем его куда надо, например, 10, 11, 00 на секунду. Перетаскиваем его, он примагнитится обязательно. Если вы используете, а даже без магнита он примагнитится. Ползунок в начало и меняем положение по y. За это отвечают вот эти, вот эти цифры. Смотрите, если я потяну вверх, он будет прятаться. Вниз прятаться вверх. Видите, 960 не меняется, это x. Я думаю, вы понимаете. Ctrl-Set отменить редактирование по x. Мы делаем по y. Итак, посмотрим. Вот появился, но он так... Некрасиво появляется, блин. Давайте сделаем анимацию поплавнее. Мы выделяем оба keyframe, так они называются. Правая кнопка мыши, temporal interpolation, easy in и еще раз easy out. Мы можем наблюдать это по графику чтобы раздвинуть график галочку выбираем вот это как, как выглядит сейчас анимация посмотрим он посмотрим без в глазик скрывает дорожку посмотрим без видео чтобы оно было понятнее видите он как-то плавно замедляется сейчас Обратно поставлю линейный, видите как график, он просто с одной скоростью, Оп, появился. если мы поставим easy in, он быстро вылетает, медленно останавливается в конце, easy out, там? Мы можем график менять, вот видите. Я хочу сделать плавное нарастание и в конце быстрее для этого я тяну первый keyframe вправо видите как меняется анимация если наоборот даже интереснее он резко ускорился и плавно замедлился если мы хотим обрезать, а это часто там будете делать при монтаже. Например, я хочу поделить глазик, поставим обратно, пополам вот этот шот. Для этого выбираю лезвие инструмент. Видите, появляются серые штучки такие. Здесь и здесь. Это значит мы будем резать ровно по вот этой шкале. По этому, по этому ползунку мы нажимаем LKM, режем пополам. Появилась дырка. И нажимая Delete мы убираем. Вот мы можем выбирать не только эти элементы, но и дырки. Выбираем дырку, нажимаем Delete. Все. В общем, обучению тоже надо, оказывается, учиться. Поэтому, если вам нравится моя подача, нравится информация, которую я делюсь, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями и пока!